Посмотрим шортсы. Да. Нахуй нам вот эту хуйню давайте посмотрим мои рекомендации шорсов. меня зуба. просят скидку, я всегда отказываю. Когда человек Можно пишет, как потише ну сделать. у Меня все устраивает, что это. Не, это, это зевается, окей. удав. Ага. Ага. Не, ну это Если все нормально. Были... Это все, Ой. это все, вот респект, вот эту туп тупейшая хуйня какая-то. Что это? Зачем мне это? Респект. Это потому, что у меня ник Фиспект, блять. И мне вот эту хуйню показывают. это я видел. Вот, попугаи мне показывают. Это нормально. О чем песня, кстати? О чем песня? Да мне похуй. спрашиваешь мужчину, как дела? он отвечает. Я в порядке. Я скажу вам. Этот мужчина не в порядке Этот мужчина сражается с демонами, которых вы даже представить себе не можете Этот мужчина борется Почему с... этот мужчина похож на какого-то порноактера актера гейского? Футаши, Дорейс, Джиггернаут и инсайд Демо Похуй Да где... Почему? И сейчас у меня нету ни обезьян, ни китайцев, ни индусов. Почему? Ну, типа плюс-минус какая-то залупа, но хуйня. Но не то, о чем я говорил. Может из другого аккаунта смотрю? Подождите. И, и, и, и, мне кажется, я понял. Мне кажется, я осознал все. Så, они, у, они у меня, будут короче, говорить. сломались рекомендации на одном э, аккаунте. Я пришел на аккаунт Даши Стали. и там, походу, Даша. тоже сломались. На старый аккаунт Даши она им не о, пользуется. О, о, о, о, Похуй. красотка что это осуждаю зачем мне это а может youtube давать рекомендации tick а в зависимости от пола аккаунта То есть, условно, вот, ну, мальчик, девочка разные тиктоки рекомендуют. Вот, вот you эта win хуйня! Win. Что это такое? Почему эта хуйня мне рекомендуется? 437 тыс. Что это? Типа здесь просто no красят волосы какой-то хуйней. So, вот вам такое не попадается? У меня постоянно вот эта хуйня с разными прическами, с разными какими-то крупами, блядь. Вот, вот это постоянно тоже залупа Какие-то девочки с масками и без Зачем мне это? Я это не смотрю Для чего? Вот вам интересно смотреть, как девочки выглядят с масками и без? Ну, мне похуй Мне кажется, он свое яйцо показывает на самом деле это что за хуйня? Какие-то сладенькие мальчики и девочки показывают что-то на телефонах. Что это? Я тупой, пацаны. Можно пояснительную бригаду? У меня это постоянно в рекомендациях. Какие-то смазливые мальчики и девочки показывают мне что-то на телефонах. И кушают что-то. Это, это в, в, чем, в чем смысл? Там какие-то люди вроде бы. Там какая-то баба. Что это значит? Так а в чем смысл вот этих видосов? Вот и арабских куча видосов, блядь. Это прям арабские видосы, снизу вот все на арабском. Какие-то, ну, символы непонятные для меня. В каком месте я араб? В каком месте я должен понимать этот контент? В каком, блядь? Я не... Что? Что? На предлагаю вам назвать уфиспекта сломан тикток или типа того бля, потому что это пиздец какой-то. Вот они, это мои тиктоки. Толстенький мальчик прыгает на батуте. Нахуя! Ой, блядь! You're wondering... вы, вы плюс минус поняли да типа что происходит у меня у меня какой-то полубабский тикток, полу не знаю деротский тикток. ну на, половин, на 50 процентов для девочек у меня чего-то на 50 процентов нет даже не так на 40 процентов для девочек на 40 процентов для маленьких идиотов и на 10 процентов арабская и на 10 процентов вообще непонятная залупа блядь, непонятно как высраная Ну mm. это ладно, это как было нормально. Карты, Город... Город... я родился? Да. Город... я родился? Найди подскажу. Подсказку 2. Что? Что это такое? Когда я родился? Это пиздец. Это пиздец. Осторожно, мой папа читает комментарии. Окей, осторожно. Видел недавно твоего отчима хороший мужик. Здравствуйте, доброго времени суток вам. давай как вчера встретимся у гаража, только пиво приносишь ты. А я сигареты. Mm -hmm. Во! Китайцы, которые что-то собирают. А, это этот чел. Господи, фу. Ладно. Индусы. Я вам говорю, индусы, арабы, китайцы. Зачем мне это? Для чего? Шоколадки какие-то. Красотка, да? Я волна new, Давай, Мне Не, знаете, я, все, я беру свои слова обратно У меня не только контент для девочек У меня еще и Вот это Тимочка, ты сумку забыл И учебник тоже Дай поглажу брюки в школу. Ты же учитель, боже. Тимочка, ты сумку забыл. Поэтому я и не смотрю шорты и тиктоки. Вообще. То есть я их как бы смотрю, но как бы не смотрю. Ну вот когда сижу сру, я смотрю, ну пять тиктоков где-то посмотрю и все. И больше вообще никак нигде, потому что там нечего смотреть, блядь.